Всем привет, друзья! Мы сейчас находимся в Буковеле. Мы приехали всей командной. Вы можете видеть, мы сейчас на горнолыжном курорте. И мне так повезло, что я сам еду, вот спускаясь на подъемник и, думаю, запишу видео. Я хочу поблагодарить судьбу Бога, что Он мне дал такую возможность быть свободным человеком, путешествовать по миру, заниматься уже любимым делом. Некоторые даже об этом и не знают, даже некоторые не мечтают. И многие люди, они совсем живут своей жизнью, они не имеют своей мечты, цели. Очень много таких людей, которые не знают своей цели, мечты. Вот. Посмотрите вот на красоту, которая вот, лес вот здесь. И мы благодаря нашему бизнесу мы путешествуем по миру, мы бываем в разных уголках мира, вот смотрите, вот Буковель, видите? Вот что такое свобода? Свобода ⁇ это когда у тебя первое ⁇ это есть деньги. Многие люди говорят, что деньги ⁇ это не самое главное, но я хочу сказать, что когда у вас достаточно денег и счастья намного больше, больше возможностей. В первую очередь это возможность, больше возможностей ⁇ это помочь другим людям. Если у вас нет денег, э, вряд ли у вас есть такая возможность, чтобы кому-то помочь. Вот. Второе, это, конечно же, свобода. Э, свобода — это 24 часа в сутки ты принадлежишь себе. Это когда ты взял э, за паспорт свои вещи, семью, и уехал в любую точку мира, и твой бизнес работает он не только не разваливается он э, постоянно растет наш доход пассивный постоянно растущий и работаешь ты или нет э, ты однажды проделал определенную работу и теперь э, тебе компания выплачивает э, деньги на карту вот. и естественно чтобы у тебя была возможность заниматься своим здоровьем следить за своим здоровьем самого юношества, с самого детства. Потому что многие люди, которые работают, которые имеют свой бизнес, они тратят свое здоровье для того, чтобы заработать денег, чтобы увеличить свое финансовое состояние. Не спят, не кушают вовремя, не следят за своим здоровьем. И когда приходит возраст, человеку Человек приходит к старости и только тогда он начинает думать о своем здоровье, причем э, нужно за своим здоровьем начинать следить с самого начала и э, предотвращать вот эти все болезни, заболевания, я не хочу сейчас о них говорить, вы знаете, много заболеваний, очень много людей страдают разными заболеваниями, и нужно предотвращать, то есть делать профилактику. И в нашей компании есть такие продукты, которые... Э, делать такую профилактическую работу и это помогает и постоянно мы постоянно следим за своим здоровьем путешествуем отдыхаем у нас хорошее настроение вот даже просто видеть вот такой кругозор уже увеличится настроение вот вы можете видеть так что э, спросите задайте себе вопрос считаете ли вы себя свободным человеком можете вы сейчас составить свою работу либо бизнес и уехать допустим куда-нибудь в бразилию отдыхать или в австралию на месяц на два на три можете да а потом переехать на другой континент а вы можете сесть просто в кругосветное путешествие и поехать отдыхать вот просто если да там то, тогда вы свободный человек я поздравляю вас если нет Тогда вам нужно что-то менять, если, конечно, у вас есть цель. Так что обращайтесь, могу дать информацию с помощью системы. Есть система, с помощью которой мы строим этот бизнес. Желаю вам удачи, хорошего настроения. Мы спускаемся с горы. Вот и сейчас пойдем дальше на экскурсию, любоваться вот такими краевидами. Кто не был в Буковеле, вот посмотрите, вот такая гора. Так что э -э, будьте свободными. Желаю вам удачи и пока-пока.